записать начало видоса, потому что, блин, какие-то люди и потом меня отвлекают, звонят, да, спасибо, дайте мне записать видео. Так, ребят, перед началом видео я бы хотела вас попросить подписаться на канал, потому что я очень давно хочу, чтобы у меня наконец-то было эти 200 подписчиков, просто сейчас пилю много видосов, стараюсь, для себя это много. Еще ребят, куда-то свалю. Вот. В чем за угол. А, вон она все, вижу. А так не видно. Так что подписывайтесь на канал перед началом, это просто обязательно. Подписываемся и начинаем смотреть видео, это, это видео. Ребята, пока у меня есть время до зубного врача мы его, я решила сделать себе маникюр. А даже его когда не делала. И вчера пилочку купила специальную. Прикольная такая профессиональная пилочка и вот... Так что сейчас буду делать тебе вот маникюр. И я не знаю, просто хочу какой-нибудь легкий, легкий маникюр моему платью. Это, наверное, будет подсказка, какого ну, цвета или что-нибудь такое. Ну, похоже, да, вот на такие, эти цвета. Вот, я хочу сделать сначала прозрачным. вдруг я просто оставлю прозрачным, я пока не знаю. Может быть, я сделаю вот такого вот цвета. И возможно еще добавлю вот на безымянный палец вот такой вот цвет. давай, фокусируйся. Ну конечно. Я еще думаю, что будет фокусироваться. Ой, хулина, слишком слишком много хочешь. Вот. Так что буду сейчас делать тебе ноготочки. Пока есть время. Короче, ребята, получается, вот как-то так. Я думаю, может быть, что-нибудь добавить <смех> в плане каких-нибудь э, штучек, которые клеятся на руки, на, точнее на ногти, потому что я видела и хотела вчера купить, но подумала, что я не буду это делать. Возможно? Возможно, я куплю и наклею. Возможно и нет. Эх, не знаю. Вроде чего-то не хватает или оставить так. Вроде нравится. Подумаю, короче. Я сходила к зубному врачу, она мне там все подделала, все сделала, и я еще успела сходить на ходку. Купила все же вот эти вот наклеечки. А, ну, вот вот эти вот, которые не серебряные, а типа золотые, они меняются. Еще я купила тетрадку для вуза, хотя бы одну, чтобы просто была. Я так и подумала, как в школе, в одиннадцатом классе, кстати, я сделала, я особо тетради не покупала и пользовалась одной. И потом, когда узнаешь, какие у тебя будут предметы, и покупаешь тетради. Хотя, по-моему, я сразу же все купила, так что... Но все равно пользовалась первым месяцем только одной тетрадкой на все предметы. А мне просто было очень лень <соценно> менять тетради. Да. Ну, конечно же, это был минус для меня, потому что я ни хрена не запоминала, что я там писала. Улица такая грязищая, просто не могу... Все идут в куртках, кстати, а я иду в футболочке. Нормально. Ну, на самом деле, не холодно. Нормально Нормальная погода. Летом не надо ходить в куртках, надо ходить в футболках. Это же лето. Так, -с, короче, я вернулась домой. Ой. За окном как-то темно. А сейчас всего лишь какой-то шестой час. Странно. Хочу посмотреть, как наклеиваются вот эти вот штучки, наклеечки. Хоть вот такие вот. Вот эти мне вообще не нравятся. Они такие Тремные. А эти прикольные. Мне нравятся. Так. План как у нас. Приготовьте ногти, подпилите их. Все бла-бла-бла. Это можно сделать, даже накрасить. Нанесите лак. Сделано. Третье. Распределите выбранные наклейки на ногте. Чем мы это сделаем? Покройте ногтевую пластину лаком-закрепителем. И у меня типа лак-закрепитель будет. Это что такое? Вот такой вот прозрачный простолок. Ну что, будем сейчас смотреть вот эти вот наклеечки. Так, ну мне нравятся вот эти вот. Опять стрмные. Даже серпец согласился. Так, ну чем какой бы приклеить-то? Сейчас буду думать. В общем-то, я сделала себе накоточки. Мне сестра помогла это доделать. В общем-то, это ее идеи были, я такая, делай, чё хочешь, делай. И она так прикольно сделала. Окей, okay, окей, okay. зато прикольно выглядит и неоднообразно. однообразно. Мне нравится. Так, что сегодня еще буду делать, так это <как> самое важное в моей рутине, да, в моей жизни, это поиграть. Это просто обязательно, я сегодня не играла, потому что был зубной. И я хотела в магазин, потом вот эту фигню делала, ждала, бока высохнет, вот, и уже как-то 8 час, и только сейчас я начинаю играть. Я не знаю, сколько я усну, потому что завтра уже выпускной, я вообще в шоке. Я вчера почему-то не могла уснуть, потому что думала, что вау, завтра буду видос снимать, и выпускной скоро, и я такая, Полина, успокойся, успокойся, такие нервочки шалят. Блин, завтра такой будет день. А -а -а. Мне надо еще, кстати, память почистить, потому что ее практически нет. Не. Вот. Сейчас буду... Займусь, кстати, вот напомнила себя. Сначала я почищу память, а потом уже буду играть. Вот. Да. Кто устала чистить память себе? У меня каким-то образом, магическим, освободилось 20 гигабайт памяти. 20 вау! Oh, wow. У меня почему-то телефон каширует или что-то делает, потому что когда я удаляю, например, видео или фотографию, у меня память не освобождается, нет, я не знаю почему, я пытаюсь почистить, понять, почему у меня так, почему, где кашируется, возможно, я поставила где-то э, копирование дубликатов, ну, этих вот всех видео, фотографий, нет, у меня это не стоит, я специально это убрала». И почему-то у меня ищу откуда-то 14 гигабайт, ну типа написано другое, 14 гигабайт. Мне просто интересно, что это другое 14 гигабайт. Что это такое? Мне нужен просто человек, который шарит в телефонах, и который может понять, почему такая память. И почему она заполняется, в чем проблема, что я делаю не так. Мне просто нужен такой человек, потому что я не шарю. Смотрю Лолочку и а понимаю, тем, что особо-таки игра не отличается профессионалов от простой игры. Странно. Вообще странно. Зато я получу дополнительные штучки для игры. Сейчас уже три часа ночи, и в это время приблизительно я заканчиваю играть. Сегодня поиграла за новый персик, Понравилось, прикольно. И что-то задумалась, ладно, завтра им. Попробую сыграть. Потом только, блин, завтра же выпускной точно не смогу я это сделать. Поэтому сыграла сегодня уже 3 часа ночи. И я иду спать. Потому что завтра выпускной надо выспаться и быть готовым. Да. Так что всем спокойной ночи. Всем.